Всем привет! На бирже UBIT доступен заработок USTEP, покупайте уровень и получайте монету USTEP на баланс каждый день. Потратив 100 USDT, это 100 долларов, взяв третий уровень, вы будете получать каждый день по 20 USTEP, которые торгуются. По сегодняшнему курсу это 2,76 доллара. Прибыль за год составит 1000 долларов. То есть увеличите свои 100 в 10 раз. И так с каждым уровнем. В последней колонке написано, сколько доступно для покупки. Очень быстро разбирают, поэтому по нулям. Нужно выжидать момента, держать USDT на балансе. И сразу как появляется значение выше нуля. Жмем купить, подтверждаем транзакцию. И получаем уровень. После того, как получили уровень, вам необходимо играть дважды в день в дайсе на монету USTEP e по минимальным суммам. Вот этот дайс. Выбирайте монету USTEP. E Смотрите с правой стороны, какие ставки делают другие участники. Повторяйте до обнуления таймера. Сейчас, например, сыграли. Дождались обнуления. Произошло начисление монет. Таймер запустился повторно. Сыграли еще. После обнуления будет начисление еще. Итак, два раза в день. Уже вложили более 2 миллионов долларов в данные инвестиции. Ссылка на регистрацию будет в описании под видео. Присоединяйтесь, зарабатывайте. На этом у меня все, всем пока.